Квартира в Сочи с террасой, на крыше дома бассейн, джакузи. Всем привет! Сегодня у меня такое незапланированное видео. Я с покупателями на показе. Смотрим квартиру в Сочи с террасой. На крыше дома бассейн, джакузи. И сейчас вам покажу последнюю квартиру с террасой в жилом комплексе Бочаров-Маяк. Для тех, кто не знает, жилой комплекс Бочаров-Маяк состоит из домов бизнес-класса. находится в центральном районе Сочи, в микрорайоне Новый Сочи. И сейчас в правом верхнем углу выскочит ссылка на более подробный обзор по данному жилому комплексу. Там я показываю квартиру с ремонтом. Кстати, она. Еще в продаже. Обязательно посмотрите, кому интересно. Смотрите, какие виды. Видно даже гору Ахун. Снежные горы, красные поляны. В общем, виды здесь потрясающие. Реально. С эксплуатируемой кровлей. Итак, заходим в квартиру. Она сейчас, конечно, темновато, Но, тем не менее, смотрите. Это место прихожей. Расстранный совмещенный санузел. Это кухня-гостиная. Вот в этом месте будет обеденный стол. Это терраса вся ваша. Сейчас мы на нее выйдем. И спальня. Спальня с выходом на просторную террасу общей площадью 45 с небольшим метров. Вот здесь будет согласовываться навес, он будет у всех одинаковый. Этаж вовсе не низкий, как вы видите, вполне себе даже нормальный вид, ну а здесь фантазии дизайнера нет границ, можно поставить роданговую мебель, можно поставить сюда гамак, все это озеленить, можно поставить даже теннисный стол. Как купить данную квартиру со скидкой в 5%, расскажу, если вы позвоните по телефону, который появится на вашем экране. Блин, я бы йогой занимался на этой террасе. Имейте в виду, что вы эту террасу можете использовать по-всякому. Общая площадь получается 85 метров. Эта квартира может вам обойтись всего в 9 миллионов 100 тысяч. Не тормозите, звоните как можно скорее.